Вы стартовали больше 20 лет назад, как я понимаю. А, скажите, пожалуйста, вот ваше представление старта бизнеса 20 лет назад и вот сейчас? Тогда было намного проще. Может быть, было меньше каких-то правил. Все было заново. Ну, экономика формировалась заново. Деньги, как инструмент, появились в общем, не так давно. Поэтому, ну, вот сколько? Ну, наверное, меньше 40 лет -то, по большому счету. Приходили легко, э ну, относительно легко. А была забавная история, тратить не умели. Деньги-то вроде заработали, а про путешествия узнавали, так сказать, постепенно, Больше, да, про да. одежду узнавали постепенно. Мы выросли, ну или подросли, так сказать, с чем? С понятием об автомобиле, о ковре на стене, о хрустальном сервизе. Вы в одном интервью сказали, что бизнес это понятие жесткое. Жесткое. Расскажите, что вы имели в виду конкуренция в любом случае предполагает что победитель есть один. С борьба. Конечно, всегда. За рынок, конечно. За клиента. Это, это и про деньги, это и про взаимоотношения, это и про отношения с партнерами, и про отношения с конкурентами, и про отношения с сотрудниками, Совсем Везде расслабился, везде сожрали. Да? Тогда из этого что... вопроса давайте сделаем какой-то вывод, какими навыками должен обладать предприниматель. Я знаю очень много успешных людей, просто благодаря тому бизнесу, которым занимаюсь. Я не знаю ни одного, который работает 2 часа в день. Но я знаю массу людей, которые работают 48 часов в день. Понимаете, да, в чем разница предпринимателей нового поколения, нас, молодых, и тех людей, которые работали в 90-е? У них модель мышления заключается в том, что каждый человек должен работать много, он должен работать 48 часов в день, неважно какого ты возраста и какого уровня ты дохода. Мы же в «Трансформаторе» транслируем такую мысль, что каждый предприниматель создает свой бизнес для того, чтобы стать свободным и счастливым.